Привет. Да, на прошлой неделе все зашло. И на этой неделе зашли уже. Я такими темпами машину себе возьму. Да ничего не надо платить. Просто подписываешься к нему в группу в Телеграме и все. Папа за прогнозы денег не берет. Можно прямо сейчас зайти и подписаться. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса